Всем привет, вы снова на канале Вкусняшки от Яшки, эм, рад вас приветствовать на нашем канале, спасибо всем, кто подписывается на канал, эм, мы, как я вам и обещал, выпускаем видосики, мы не бросаем это все, и дальше будем также продолжать. А сегодня хотелось бы у вас, во-первых, поинтересоваться, как вы... Любите готовить пельмени? Да, понятное дело, что самое основное, это просто их отварить, там, с лавровым листочком, солью, перчиком и, в принципе, все. Потом со сметанкой, там, с китченезом, скушать будет прям огонь. Но есть альтернативные варианты готовки. Их еще жарят, пельмени. Их варят. Их сначала варят, потом жарят. Кто-то сначала жарит и все, и больше и даже не варит, ничего с ними не делает. Насчет жарки есть видео. Оно есть в моем ТикТоке, это видео, ссылочка будет в описании под этим видео. А сегодня я решил приготовить немножко иначе. Сегодня будут варено-печеные пельмени. Достаточно тоже простой рецептик, ничего в нем такого сложного нет. Я думаю справится абсолютно любой с ним. В принципе все, сейчас пробежимся по ингредиентам и будем уже приступать непосредственно к приготовлению. Помчали. Так. По ингредиентам. Ну, естественно, сами пельмени. Тут уже выбирайте сами, какие вам больше нравятся, там, куриные, индюшины, говяжьи, свиные, свино-говяжьи, без разницы. Тут уже только на ваше усмотрение. Дальше. У нас идет сыр. Это моцарелла. Это обычный, берите, самый любой. Можете взять какой-нибудь пармезан или еще, чтобы было, чтобы было по Тут уже на ваш бюджет. Сливки. И я сегодня решил взять, попробовать специи для, пель... для варки пельменей, попробовать с ними. Обычно пельмени варятся у меня просто. Это лавровый лист, немножко перца, соль и все. Этого достаточно, потом уже можно сделать киченезик там помакать и все такое. Ну Вы все прекрасно все знаете. Поэтому, поэтому мы приступаем непосредственно к приготовлению. Все, погнали. Мешки уже варятся. Теперь осталось чуть-чуть совсем. Нам нужно теперь измельчить сыр. Измельчать его будем на крупной терке, потому что нам, в принципе, не важно, как, насколько будет он измельчен, можете вообще порезать на самом деле. Но мы будем измельчать с помощью обычной терки. Все, поехали ничего сложного. Моцареллу вообще не обязательно натирать, ее можно просто порезать ножом. Это очень мягкий сыр при плавке будет. Он очень быстро и очень хорошо расплавится и будет тянуться. Поэтому его, в принципе, натирать не обязательно. Ну, если есть желание, то почему и нет. Все. Так, ну что, друзья, мы уже на финишной прямой. Пельмешки наши уже вот в противне. Нам остается просто залить сливками. Это элементарно. Дальше засыпаем моцареллой, не жалея. В общем, сыром мы укрыли наши пельмешки. Они теперь под такой мощной шубкой. Теперь в разогретую духовку до 80 градусов отправляем. Я так думаю, это минуток 10 получится, чтобы сыр весь расплавился. расплавился. И покрылся корочкой. Все, отправляем в духовку. Ну что, друзья, пришло время для дегустации. Попробуем. Это очень интересно на самом деле. Необычно. Сыр, сыр, сливочки прям. Я советую вам попробовать. Я не могу это на самом деле объяснить полным спектром эмоций от этого этого вкуса всего, но это интересно, я рекомендую попробовать это каждому, достаточно прикольно, прикольно. Я бы еще бы попробовал бы сделать не с сливками, а попробовать что-то с томатной тематикой, типа томатной пасты, либо какой-нибудь перетертых томатов вот с ними подзапечную. запечь, ну, естественно тоже с сыром, тоже я думаю должно получиться неплохо. В общем, блюдо мы приготовили, получается огонь, советую попробовать вам. Делается, тем более, несложно. Вот, всем спасибо за просмотр, спасибо всем, кто прожимает лайкосы, оставляет свои комментарии. И напишите в комментариях, что бы вы хотели бы, чтобы я приготовил. Ну, естественно, для видео. Ну, а я с вами пока что прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.